Рад всех приветствовать, уважаемые друзья, зрители, подписчики моего канала. С вами Залевский Денис, представитель правовед Сибирь» в Иркутской области. И считаю необходимым оставить свой отзыв о компании-группе правоведов, правовед Сибирь. Значит, ну, знакомство у произошло в то время, как я познакомился вообще с документами правовед. Я уже не платил кредиты более двух лет, потому как попав в ситуацию, когда мне пришлось сделать выбор между тем, что я буду покупать домой продукты и необходимые вещи, да. Либо я буду платить кредиты и оставаться с пустым карманом, то есть не имея дальнейших там, ну, средств к существованию. Вот. Я нисколько не колебался, конечно же выбрал семью, потому как очень простое интуитивное как интуитивный голос подсказал мне, что э, так быть не должно, что так неправильно, что вот есть э, я человек, да, э, если у меня нет возможности э, платить деньги, то есть тогда я еще не знал, да, что э, платить кредиты не нужно, что это уже мошенническая схема у банков идет. И то есть интуиция мне подсказывала, что человек так жить не должен, что неправильно отдавать все средства, которые ты имеешь, и при этом как бы, умереть с голоду. Ну, как бы я посчитал правильным, что никто не вправе как-то угнетать человека, который не имеет средств к оплате каких-то там финансовых обязательств, якобы, перед банком. Вот. Но к тому времени я обладал достаточно большим объемом информации, которая проливала свет на истинное положение вещей в банковской сфере. То есть мы проводили семинары, где рассказывали о том, как Центральный банк управляет коммерческими банками, то есть, как он сам находится под управлением Центральный банк каждой стороны под управлением МВФ, Мирового финансового банка. ну там по-разному называется. И так, так же само, как он находится в ведении ФРС США. То есть, вся структура управления банковской сферы. Такие вещи, как банковский мультипликатор и так далее и тому подобное. Ну, то есть, считал, что имею достаточной информации по этому поводу. Но, познакомившись с документами про Урал-Сибирь у меня сформировалось вообще четкое понимание реальности. То есть, мозаика сложилась, у меня открылись глаза – на реальное положение вещей, как бы та информация, которую я получил, грубо говоря, скружила мне голову, требовалось, конечно, некоторое время для ее осмысления, но потом пришло четкое понимание, что получив данную информацию, у меня есть лишь два пути, либо начинать действовать, в этом направлении, либо забыть, просто забыть об этой информации. Но забыть я о ней бы не смог всяко-разно, потому как считаю себя ярым приверженником, борцом за справедливость, и учитывая тот факт, что наши предки проливали кровь, отдавали свое время, свои жизни для того, чтобы мы, их потомки, жили свободно, на своей земле, в достатке и так далее. Но учитывая тот факт, что этого до сих пор не произошло, ситуация продолжает усугубляться, то есть у миллионов людей в нашей стране и не только в нашей не хватает, средств к существованию, то есть уровень жизни сильно опущен, продолжает падать, и путем вот этой вот мошеннической схемы с кредитами, с ипотеками там и так далее, с различными вещами, через банковскую систему, в общем, забирают у людей имущество, забирают у людей просто последнее. Вот. И я начал, значит, действовать. Изучив документы, начал действовать. И как раз через некоторое время на меня подал в суд Тинькоф, Тинькофф Банк. И, так сказать, дал мне возможность приобрести свой мой первый опыт значит, по общению с судами. В процессе моей переписки с судом Тайшетского района я приобрел... Как бы опыт самостоятельного составления документов. Пришлось мне там несколько заявлений составлять еще дополнительных. То есть опыт этот несомненно пригодился мне уже и пригодится еще. Кто думает, что это сложно, вы попробуйте а в процессе уже придет понимание, что это не сложнее, чем писать сочинение в школе. Всего лишь нужно знать некоторые моменты, факты, особенности. То есть писать вы все можете своими словами, но подкреплять вы их все должны доказательной базой. Ну и соответственно грамотно писать все. То есть, ну, это приходит все с желанием то есть если у вас есть желание научиться все у вас получится ничего сложного нет ничего нет такого чтобы не смог человек то есть вот. и в суды я не ходил то есть переписку вел через интернет через электронную почту через обращение на сайт через обычную почту и также относил все оригиналы документов в канцелярию, сдавал под подпись, штампик входящий мне ставили вот. и добился определенного результата. То есть с моим результатом вы можете ознакомиться на моем канале YouTube. Есть такая, такой плейлист, рубрика называется «Моя онлайн история» по, значит, погашению кредита, по списанию кредита. То есть я все свои действия поэтапно записывал на видео, озвучивал, какие куда документы отправлял, какие получал и так далее. Вот. Что значит еще? Значит, все, кто видят мой отзыв, могут связаться со мной по контактам, которые указаны на сайте под этим видео, обратиться ко мне за консультацией, просто с вопросами познакомиться, пообщаться. Я всегда открыт к общению. Также хочу вам сообщить, что в настоящее время у нас запустилась автоматизация на нашем сайте. Вот так выглядит официальный сайт правовед Сибирь. И сделали автоматизацию и запустилась партнерская программа. Четырехуровневая партнерская программа. То есть пройдя по моей, либо еще где-то, может, вы увидели, уже вам скидывали знакомые чью-то реферальную ссылку. На регистрацию в Правовец Сибирь вы проходите по ссылке, попадаете на сайт, нажимаете вот эту кнопочку «Стать партнером», вас дальше, далее перебрасывает в окно регистрации и далее прост, следуете простым шагам и регистрируетесь в партнерской программе. Есть подробное видео видеоинструкция также есть на моем канале как зарегистрироваться в правой Сибирь. то есть вот нажали вы на кнопочку вас перебросило вниз по сайту вы также можете это пролистать это вот тот же самый сайт и нажимаете кнопочку стать партнером сейчас то есть вот мы видим четыре уровня первый уровень 20 процентов второй 10 и третий четвертый по 5 процентов то есть что это значит это значит, что зарегистрировавшись в партнерской программе, вы получаете свою реферальную ссылку, распространяя которую, вы получаете комиссионные выплаты за, то есть то, что те люди, которые перешли по вашей реферальной ссылке и приобрели пакет, любой пакет документов, правовед либо полный, либо частично какие-то документы, вы получаете процент, то есть вознаграждение комиссионное за покупку этого человека. То есть, таким образом, распространяя информацию о нас, вы можете неплохо зарабатывать, можно сказать, на благом деле. То есть, не вижу здесь ничего постыдного. Мы то есть, дали людям «Правовед Сибирь» дает людям возможность заработать. И это очень существенно на сегодняшний день. Я считаю, это людям окажется очень полезно. Также «Правовед Сибирь» в особых случаях, когда наших сограждан, наших участников данного направления движения особо яростно начинают там прессовать, прессовать где-то там приставы, где-то еще что-то, где-то в судах ведут себя, то есть нарушают все законы, да, и в наглую, как бы человека не слушают, документы не принимают. Есть такая у нас возможность, мы записываем экстренные обращения, и более ста человек реагируют, отправляют одновременно письма, по почте, по электронной почте, в ведомство, там какое-то министерство, например, судебным приставом, с требованием прекратить значит, там, этот беспредел. Все документально обосновано. И, значит, количеством людей мы показываем им, даем, даем понять, что человек этот не один, который пытается добиться справедливости, а за ним большое количество единомышленников. И так добиваемся результата. Поэтому, друзья, не бойтесь. Кто еще боится коллекторов, банков, судов и приставов. Бояться этого не нужно. Нужно просто во всем разобраться. На самом деле, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И довольно интересно, если вникать... Просто понять суть той системы, в которой мы находимся сейчас, волей или неволей. Вот. И, конечно же, изменить эту систему к лучшему, направить ее на пользу человеку. Так, чтобы она приносила человеку благо. Но никак не ущемляла его права и достоинства. Поэтому благодарю всех за внимание. Призываю всех... Повышать свою правовую грамотность. Занимайтесь самообразованием. Всем добра. Пока-пока.